всем привет ну ладно если серьезно то всем привет типа я не упускаю еще третью часть так как мне хочется отдохнуть и типа понимаете это даже не месяц так что ну типа три дня прошло с того как я выпустил вторую часть вот так что дайте мне отдохнуть и со свежей головой э, все раздумать обдумать вот хорошо всем спасибо если вы меня понимаете но также спасибо вам за активность которую вы там оставляете на вторых на вторых первых частях я просто в шоке вы просто что-то с чем-то ну а для фона я взял вот э, этот скин потому что это будет э, фигурировать в другом сюжете э, в сюжете моего коллеги и я ему тоже это не показывал, этот скин, но я вам только руку покажу тогда, так как я не хочу, чтобы у вас там были спойлеры. Если вам понравилось то, что я вам сказал, то поставьте лайк, подпишитесь и колокольчик. Мне очень понравилось, с вами был Тек, так что давайте, до следующих частей.